Testing, testing. One, two, Итак, обычная здоровая стака. йо oh, всем привет. С вами Brick Studios. Это вот такое небольшое, очень короткое, возможно, очень короткое видео. Я не знаю, сколько оно будет. О том почему нету до сих пор второй серии. Итак, серия не выходит очень долго, такого большого промежутка не было никогда. Я думаю, вы заметили как-то, да? Вот, и в группе ВК я уже окончательно сдался, сказал, что это кринж, ну и в какой-то части так оно и есть. В какой-то части я устал, в какой-то части производство еще немного усложнилось. Были также такие моменты которым должно было произойти в промежутке между первой и второй серией Допустим, жесткие правки в сценарии которые, которые, опять же, отсрочили выход нового эпизода Тем не менее, сейчас я серию не делаю Так, успокойтесь, она выйдет, я буду ее делать Я там, не, я не знаю, не бросил анимацию или что-то в этом роде Я решил, что мне надо отдохнуть Я не то, чтобы разлюбил анимацию за это время Конечно, блин, нет как я вообще мог такое сделать, но... Руки у меня к ней не тянутся. Я достаточно неплохо работал относительно долгого промежутка времени. Как мне кажется, опять-таки, же... Я уже не знаю, как себя судить э, за то, что серия так долго не выходит. Э, но вот сейчас мне нужен такой моральный немного перерыв. Сейчас я занимаюсь... Я направляю всего себя в другой творческий поток. Я направляю это все в ДНД. И... Uh, нечто подобное у меня уже было, когда я ДНД забросил и полностью переключился на преследователя. То есть у меня такой небольшой uh, моральный перерыв. И давайте я сейчас посмотрю, сколько точно я секунд снял из всей серии, чтобы вы понимали uh, вообще, как двигается прогресс, как идет процесс. Чтобы вы вообще понимали uh, примерно, что еще остается подождать. Опять-таки же, мой перерыв, он, не волнуйтесь, будет недолгим. То есть... Uh, <смех> как это назвать? Руки у меня уже потянулись к анимации. Я снова постепенно начинаю хотеть этим заниматься, а не просто заставлять себя. Просто мне на это нужно определенное время. И несмотря на то, что я в этом году пообещал себе давать точные дедлайны, все расписывать, это этот процесс, этот отдых это то, что как раз таки не требует дедлайнов и я надеюсь очень надеюсь, что вы все меня поймете в этом деле я конечно понимаю, что вы уже дофига времени просто э -э, ждете э -э, но такая ситуация я говорю все как есть э -э, мне нужно сейчас мне нужно э -э, не время не какие-то ресурсы Хотя ресурсы, да, всегда нужны, подписывайтесь на бусте, блин. А, а банально а, желание. Я не жду вдохновения особого. Я, не, я никогда не ждал до этого вдохновения. Скорее я либо перебарывал, лень и садился работать, либо опять же ленился. Но вот сейчас мне просто нужно время на такое восстановление. Ну и если быть честным, то вообще более-менее скоро оно закончится. По крайней мере, я думаю, что вы этого не заметите. Делать ли какой-то анонс этого, я, наверное, буду разве что в группе в ВК или в сообществе на Ютубе. В общем-то, я туда пишу все последние новости, так что обязательно смотрите, народ. Вы уже, наверное, заждались. Давайте точно посмотрим, сколько секунд я отснял. Всего я снял 4 минуты 40 секунд. Это, так сказать, слой набора готового аниматора. У меня еще полностью... Готова озвучка всех персонажей, кроме Хью Если вы хотите поучаствовать в озвучке Если у вас есть опыт в озвучке и микрофон Или опыт, там, не в озвучке, допустим В актерской игре Может быть, на сцене Или вы специализируетесь на голосе Это уже нам не так важно И опять же, при условии, что у вас есть такой же микрофон Как у меня Ну, то есть, <laughs> не обязательно такой же который записывает... На таком же уровне То вы можете попробовать, просто напишите мне в ВК Ссылка всегда в описании Так вот, озвучка полностью готова Наш композитор Мистер Демок Написал два трека Из скольки, опять же, я точно не скажу Но, пример... но я хочу в эту серию вложить мак максимум Нашей оригинальной музыки Работы предстоит еще где-то треков Может быть на, скажем, пять мы с мистером Демоком можем работать параллельно, чтобы вы понимали. Также есть еще одна очень сложная сцена, которая, это, которая станет абсолютно новым опытом для Brick Studios. И я точно не знаю, сколько ее буду делать. Дольше, чем обычные сцены, это точно. Но, поверьте, оно того стоит. Итак, самое главное я рассказал. Пожалуйста, держитесь там. Я понимаю, что, да, мой проект ждать... Трудно, поэтому почаще заглядывайте в сообщество ВК, в сообщество на Ютубе. Там я стараюсь, значит, поддерживать свой актив и иногда пропадаю, но возвращаюсь вон как эпично, смотрите. Хотя бы я вам буду объяснять, куда пропадаю там то я точно все успею выложить. Вам не придется так долго ждать видео. Вы будете в курсе последних новостей. Может быть, ухватите какую-то информацию со съемок. Если вы хотите узнать гораздо больше о проекте, может быть, про немножечко за кулисы, то подписывайтесь на Бусте. Ставьте лайки этому видео. Пишите комментарии, чтобы остальные зрители обязательно были в курсе этого вообще того, что творится сейчас в студии. Это очень важно, потому что, опять же. Как я говорил в подкасте, мне нужно распределять силы. Сейчас я это сделать достаточно проблематично. Я все еще тащу много работы на себе. Ну и подписывайтесь на канал. Вряд ли это видео будет интересно каким-то новым зрителям. Ну, скажем так, вдруг. Вдруг так получилось, что они что-то из этого смогли понять. И опять же, всем спасибо, что остаетесь со мной. Даже когда я... Когда мне уже вот... Нужен такой перерыв. Даже когда мне нужно... Остановиться. Хотя и работы впереди достаточно. И было проделано достаточно работы. Мне все еще... Мне, мне все еще нужен вот такой вот... Такая вот остановка. Естественно. Я очень ценю всех, кто это понимает. Как бы странно по-своему странно это не звучало все всем пока хорошего времени настроения и я вернусь к вам очень скоро вы буквально не успеете и глаз моргнуть всем пока